Смотрите, тут двухслойная защита. Если кто-то начнет нападать, и даже если выстрелит, то танк выдержит. А потом нападающий просто не выдержит от выстрел, потому что тут две пушки, и у каждой пушки два снаряда, то есть четверной выстрел. Танк просто не выдержит. И если нападающий начнет ехать по тарану, то он просто бахнется об задний корпус, и у него все поломается. А если он спереди, то просто включится защита. И они просто разобьются. Они. Ну, они вместе. Это самоуничтожение. Потом э, тут внутри радар. Вот тут внутри. Сейчас я открою это все аккуратненько. Чтобы не поломать ничего. Вот, тут внутри радар, и даже если он будет вот тут по земле где-то ехать, радар все равно его обозначит и просто будет знать, где он едет и куда выехать, чтобы его взорвать. А если даже нападающий решит пробить танк сдалека, то просто... Он начнет ехать, потому что у него сзади есть выхлопная труба. И он просто начнет ехать, и он ускоряет в два раза сильнее, чем обычный танк. Классический самый. И у него необычная защита. вот У него такая, не знаю, колющая, режущая защита. Даже если нападающий решит бежать, то его просто бахнет пушка вот так. И он упадет. И может умереть. Кстати. И если даже он все равно за, заходит э, побежать, мы его просто раз, раздаем вперед. И тут, тут, тут. Еще есть вот такие толстые-толстые шины. Если кто-то попытается бахнуть в шины, то шины, конечно, выдержат, но они будут повреждены, и танк просто встанет. Но у него есть защита, так что они могут вот так стоять и вот так вертеться разные стороны, чтобы увидеть, кто где, когда. Внутри есть кресло, и туда можно посадить какого-то человечка. И еще тут есть спасательный люк. Вот, тут выбиваешь стену, вот тут, вот вот тут сейчас покажу а ⁇ -мо ⁇ не кажется, правильно прикрепил теперь мне придется всю крышу сносить вместе с корнями сейчас колесо отпало вот сейчас я вот эту крышу сначала сниму аккуратненько называется аккуратненько вот уже отпадает бог Просто ломается и отсюда он вылазит. Вот, сейчас у меня отлетела пушка моя. Тут, тут туда это засунуть. Что-то тут отпало. Вот это отпало тут. Вот это. Тут вот так надо прицепить, просто аккуратненько. Внутрь вот так всунуть. Эту штуку. Сейчас, сейчас, сейчас. Как-то я всунула, ну ладно, пусть уже будет. Сейчас. Нет, я должен всунуть сейчас. Ладно, пусть уже так будет. А то я сейчас, сейчас точно разломаю куда то вот Так, а это люк, сам. Ну вот, вот тут спасательный люк. Еще, Ах, и дурацкие. Еще есть второй люк, это не люк, а можно просто как бы уехать, если тебя начнут атаковать 4 или 5 танка. Просто можно включить турбину сзади и с помощью вот этих спойлеров танк будет быстрее ехать и с помощью его колес. Потому что колеса у него очень тонкий. Как видите, его ничто не остановит. Даже волны. Даже вода. Ну, конечно, если его поместить в воду, он утонет просто. Потому что здесь очень плохо закреплено. Вот видите, здесь щели проникают туда вода. Если его пропустить в воду, и он упадет, и по капельке начнет заливаться вода. И потом, когда зальется, будет больше и больше вода заливаться. И потом просто он на дно океана упадет. Тут, тут, ну и все, как бы. А, внизу еще есть бортик, так что если он даже ударится, он не поломается. Ну да, колесо я задел рукой, так что это все нормально. Вот, видите? Ничего не ломает. Потому что бортики очень хорошо сделал. Там еще внутри укрепления. Просто они замаскированы. Не, они не замаскированы. Вот укрепление. Вот. Сейчас я крышу не до конца прикрепил. Теперь до конца. Вот укрепление. Вот укрепление. Вот укрепление. Вот это белое. В самом деле, вот это просто не нужна крышка но на ней этой крышке просто держится колеса это подвеска вот эта крышка коричневая вот это но там где труба и колеса э, если этой крышки не будет то танк может развалиться тупо потому ну будет пол выглядывать. да не буду снимать конечно крышку Пусть отсюда уже можно заметить, что отсюда вот выглядят блоки. Вот, видите? Так что если сидеть пол, он будет и стул, и радар, и так далее. Все выглядывать. <coughs> Даже поручни будут выглядывать. Идут вот, вот это подушечки, которые я рассказывал вам. Тут такие подушечки. И... Это как бы патрон там внутри подушки. Просто они, они так сделаны, чтобы вот попал враг в пушку. И подушка, она как бы держит, но плохо достаточно. Ну и все как бы. А, еще если поломают пушку, то впереди есть вот такая железяка. Она просто... Бахнет врага и враг помнет свою пушку. Пока.